меня зовут Константин Бир, не путать с пивом, заметьте, да, вот как-то так получилось в жизни, да Константин Бир, да я сегодня буду презентовать новую программу, волнуюсь, аж пятки вспотели, вот особенно левая нога левая, чувствуете, да? пот пошел так вот, поэтому поддержите меня, новая программа, мой новый проект, новый проект, прям, песни не обкатываются вообще, сегодня это они девственные, так что волнуются очень, да а для, меня, более, да. а для меня тем более. А она, кстати, их не слышала. Она да, так просто. Она что-то там стучит. Я не знаю, как эта херня Да я не знаю, что он будет играть, это Я знаю, только два инструмента укулеле и на гармошку. Ничего не нет. И я надеюсь, что вы все здесь не укулели. Прекрасно себя чувствуете. Сегодня у меня настроение ремажор. Ремажор, это нормально, это мажор. Что-то не стоит здесь. На сцене Константин Бира. Продолжаем. Песня называется Кто успел того этапки, Если можете, можете подпеть. Кто, как какой-то резвый пси Вдаль припрыжку прыжку убегает В бедных тапочках моих Кто успел, того и топки В небе солнышко поет Кто успел, того и топки Мой прыщалый дружок ты не играешь, ты не играешь. <смех> а, я... <смех> Когда-нибудь я встану Рано-рано утру. Я там что в хулигану К тапки сам себе насру Кто успел, того и тапки В небе солнышко поет Кто успел, того и тапки кто успел того и тапки В небе солнышко поёт Кто успел того и тапки Мой прыщавый дружок Кто успел того и тапки Она, кстати, потеряла дистанция Она теперь уже не такая прекрасная нет, ну, убиваться. Это, мне что, надо, надо еще постучать там пару песенок. Все вот так. -то. -а -а! Следующая тоже прекрасная песня. Заметьте прекрасная, прекрасная песня. Кто-нибудь что-нибудь постерило вообще в этой жизни вообще? Ну точно там я не знаю розетку чинил там, кто-нибудь когда-нибудь? Люстру я не знаю. Кто-нибудь вообще? -нибудь... В общем, есть люди, которые все-таки считают, что они мастера. На самом деле не пришей к пизде рукам. не <смех> <смех> <смех> А эту песню тоже не слышала. <смех> Песня тоже девственная, и она ждет своего часа. Ваня в чем-то прав. Не пришей к пизде рукам. ёбушки воробушки О -о -о -о! <свистит> Всё, да. а? Главное – ёбушки-воробушки! <свистит> <оп>. yeah. <свистит> Интересно девки пляшут, Подоларишь и Многие двигаются так, чтобы ногами... а все, что так, и перенесно чем пляжу под ногами вам песня? нормально пойдет? А что, вс, что я Девки прясу и ногами быстро машу, засеваешься, и в них станешь пленником у них. Девочек, да? Девочка пукнула в классе. Вот да? прекрасная песня песня, да. А вот она. Блин, что ты знала? Что ты знала? Что не надо выходить на сцену, блядь. Не, все, я бываю, бывает, и в классе у ну, я я девушки. Девчонка... Я я <связь> как, как, как вам эта песенка? Название <связь> хорошее. Про женщин и понравилось. Мне не Господа, не последняя замечательная <связь> песня. Я волнуюсь, не знаю, как и девочки, наверное, на этот момент. Она в этот момент не волновалась, волновался он человек после. Итак, я хочу напомнить, кто не знает, давайте знакомиться еще раз. Меня зовут Константин Бир. Новый проект мой, «Рок Перфик, Прекрасное название. Она вот пухнула в классе, она не ожидала, когда так произошло. Да? Ой, ну не могу, волнуюсь, не могу. В теплой классе, в позора нету Нету позора ужасней. Нету серьезней. Нет, Нету серьезнее. С вами был Константин Гир. Добрый вечер. Круто или